«Кристина и Антон». 5 лет, 5 «Я Кристина». «Я Антон». «Я рекомендую искусство любить». А я овечь «Мне же нельзя еще дня. За приступом душ я день пролетел незаметно». Сегодня от нечего делать. Это праздник. наша лочка, это наш телевизор, Ошени, это басинка. Делать. От нечего делать, сочиняю новые плакаты для медсестер. У кого в кишечник чист не подвержен яйцам клип? Надел ботивы помой руки с мылом. Видишь шприц, спусти брюки вниз и тому подобное. Сестрички меня любят, подкармливают спиртиком и глюкозой. Д. Вот и... что, что у нас. тут? ты же филипп, филипп, а да, да, Человеческая ситуация, ключ к уместному психоанализу. Потребность в ориентации приверженности разум и, или иррациональность. Тот факт, что человек обладает разумом и воображением, приводит его к необходимости не только иметь чувство собственной идентичности, но и интеллектуально ориентироваться в мире. Эту потребность можно сравнить с процессом физической ориентировки, которая развивается в первые годы жизни и завершается, когда ребенок может ходить самостоятельно, трогать вещи и обращаться с ними, зная, что это такое. Понятно. На способность ходить и говорить представляется вот только первый шаг к ориентации. Человек обнаруживает вокруг себя много озадачивающих его явлений. И, обладая разумом, должен находить их смысл, включать их в определенный контекст который он может понять, и который даст ему возможность мысленно ориентировать ими, ими. Чем дальше развивается его разум, тем более адекватной становится его система ориентации, то есть тем более она приближается к реальности. Но даже если система ориентации человека совершенно иллюзорна, она удовлетворяет его потребность в некой осмысленной картине мира. Верит ли он в могущество тотемного животного? Верит ли он в могущество тетемного животного, Бога дождя или в превосходство и судьбу своей расы, его потребность в некой системе ориентации удовлетворена. Вполне очевидно, что его картина мира зависит от развития его разума и знаний. Хотя биологические способности человеческого мозга оставались неизменными, на протяжении тысяч поколений потребовался длительный эволюционный процесс, чтобы прийти к объективности, то есть обрести способность видеть мир, природу и других людей себя такими, какие они есть, а не искаженными желаниями и страхами. Чем больше человек развивает в себе эту объективность, тем более зрелым он становится, тем эффективнее он может создавать человеческий мир, в котором он чувствует, в котором он чувствует себя дома. Разум – способность человека постигать мир мыслью, противоположность интеллекту, который является способностью человека манипулировать миром последствием мысли. Разум – человеческий инструмент для достижения истины. Интеллект – человеческий инструмент для более успешного манипулирования миром. Первый является человеческим по своей сути, второй – принадлежит животной части человека. Так, Фрум, 1900, 1980, 80 лет прожил. Разум, способность, которую надо упражнять, чтобы она развивалась, он неделим. Под этим я имею в виду, что способность к кредитерности относится как к познанию природы, так и к познанию человека, к общества и самого себя. Если человек живет с иллюзиями относительно одной области жизни, его способность разума ограничена или нарушена. И таким образом использование разума по отношению ко всем другим областям ограничено. Разум в, отношении, в этом отношении подобен любви. Как любовь — это ориентация, относящаяся ко всем объектам, и чувство, ограничивающееся одним объектом, несовместимо с любовью, так и разум — это человеческая способность, которая должна охватывать весь мир, противостоящий человеку. Потребность в системе ориентации существует на двух уровнях. Первая, наиболее фундаментальная потребность – иметь какую-то систему ориентации, относительно к тому, истина она или ложная. Без такой субъективно приемлемой системы ориентации человек не может оставаться в здравом рассудке. На втором уровне потребность состоит в том, чтобы посредством разума быть в контакте с реальностью, постигать мир объективно. Однако необходимость развивать разум не так насущна, как потребность иметь какую-то систему ориентации. Так как в этом случае на карту поставлено счастье и спокойствие человека, но не его психическое здоровье. Это станет совсем ясно, если мы изучим функцию рационализации. Каким бы неразумным или аморальным ни было действие, человек испытывает неодолимое стремление рационализировать его, Дождите, то есть доказывать себе и другим, что действие определялось разумом, здравым смыслом или, по меньшей мере, общепринятой моралью. Ему нетрудно поступить и рационально, но для него почти немыслимо не придать своему действию видимость и разум мотивированного. Если бы человек был только бестелесным интеллектом, его цель была бы достигнута с помощью всестороннего системного мышления, но так как он существо, наделенное не только сознанием, но и телом, он должен реагировать на двойственность своего существования, не только мышлением, но и всем жизненным процессом, своими чувствами и действиями. Следовательно, любая удовлетворительная система ориентации содержит не только интеллектуальные элементы, но и элементы чувства и ощущения, выраженные в отношении к объекту поклонения. Ответы, удовлетворяющие потребность человека в системе ориентации и объекте поклонения, сильно различаются и по содержанию, и по форме. Есть примитивные системы, такие как анимизм и тотемизм, в которых природные объекты или предки являются собой ответа человека в его поиски смысла. Есть нетеистические системы типа буддизма, которые обычно называют религиями, хотя в изначальной форме они не содержат понятия Бога. Есть чисто философские системы типа стеицизма. Есть до но теистические религиозные системы, которые дают человеку ответ на вопрос о, смысле, вопрос о смысле, ссылаясь на понятие Бога. Но каким бы ни было их содержание, все они отвечают потребности человека, иметь не только некоторую систему мышления, но и объект поклонения, который придает смысл его существованию его положению в мире. Только анализ разных форм религии может показать, какие решения лучшие, какие худшие. Притом лучшее или худшие всегда с точки зрения природы человека и его развития. Более подробное обсуждение этой проблемы дано в моей книге «Психоанализ и религия». Ссылка «From.e. «Психоанализ и религия». Yale University Press. 1950 в русском переводе «From.e. «Психоанализ и религия. Сумерки богов». «М. Полит изда. страница 43-221». Тоже книги «From.e. «Иметь или быть. «М. «Прогресс. «1979 страница 238». А дальше идет. «Искусство любить». Я думала, что я читала «Искусство любить». Оказывается, это я, книга называется «Искусство любить», а тут до этого я читала только сегодня это узнала. «Человеческая ситуация – ключ к гуманитическому психоанализу». А «Искусство любить» будет позже. Это оба написал произведение пром Может, тут еще какое-то есть? Так. Тут еще какие-то про другие. Вот. А, вот, это разные вот оно, «Содержание». Сколько любви» только буду читать. вроде я что-то начинала. Или, видимо, я вот это начинала. Ладно. Вот я дочитала это. «Человеческая ситуация. Ключ к гуманитическому психоанализу». Спасибо за внимание. Я заплатка карандаши вырезала с коробки. А вам понравилось? Да, понравилось. Понравилось. Я Кристина. Да, мне понравилось. Я то, мне тоже понравилось. Спасибо. Спасибо. Ну все, мы дальше будем спать. И нам всем понравилось. Ну вот. Пишите, понравился ли вам отрывок из этой книги и видео тоже мое.